10 школ, по-моему, там в Сирии называлась. Точно, вот она. Вот уже, уже Май не сняла реакцию. А что это так уже сразу скаканул? К доске пойдёт. Серёжу я вызывала. Как робот уже так прыгает. Терминатор какой-то. Машу на О! Георгий! Выходи. Странная рисовка. Кто на этот раз рисовал? Какой-то другой аниматор. Мил не пишет. Ты что, оправдываешься? Ты учил? Я... Я читал? Да, предыдущий раз. Синус угла в 30 градусов. Что это как аниме какое-то уже закос. Из... Какой он глупый. Это же так просто. Лох. Не буду с ним встречаться. Ну, тупой. Даже я это знаю. Ясно все с тобой. Это Ты <связывается> фетош совсем убил, ты снил вдруг другие я аниматоры сделала. рисуют. Когда уже наконец меня отпустят? Это же было так дально. Мне кажется, надо покромче сделать, что ничего я не, не слышал. Вот это было вчера. Вот это и вот это. Комент истории. Это может какая-то другая рисовка. Нет, сегодня. Ну, у нас завтра контрольная по биологии. Или такая же. И чё, биология важнее моего предмета? Где конспект? Тетрадку забыл. А голову ты дома не забыл? Вот же она. Что, голова? Ой, простите, я... Ну ничего, Покажешь на следующем. Но... Ну что-то не так, да? Так, кстати, мы теперь знаем, что психо зовут Георгий. Такая другая рисунка. пожалуйста, пропустите, у меня сейчас урок, и скоро он начнется. Ч ты векнул, Ксина? Сейчас ябтов втащим тебя так, что жрать никогда. Путерброды остались? Нет. А пирожки? Не остались! Даже те, что с творогом? Блэ! Есть корк хлеба и компот и <onion> Да. Не похоже, это сухофрубка. А где твоя сменка? Смотри, следы оставил, гадниш. Сменка где? Не бегай! Почему ты не на уроке? Потому что. На уже же кошмар снял Сдаю на шторы, батареи, на ремонт подоконников и новые парты. Ты все а, Да а, что? На Ничего. Жоры жопа. И Куре, и а Че? На бездомных котят. И бездомных <связь> а, не задохнись, <связь> чувак. Просыпайся, там уже, надеюсь, да, у тебя в сфере написано на уже, просыпайся. опять ты болтаешь? Ну как не стыдно. Все, вызывай родителей. Но... Это так, милый, пить и шкау. Но это же... Бесит. Пикатю. В этот момент все и пошло не так. Я хочу верить. У да, у в... Турпиешов такое висело. Все такой же. Самый обычный. Разве что волос поменьше. Я уже совсем скоро крышей поеду. Ну и кто мне теперь поможет? Тебя нет. А Дока пользы никакой. Да, Док вообще-то по-моему больнице лежит. Нет, только не она. Мне хватило. Нужно а пускать за окном. Ты чего все еще лежишь? А ну-ка быстро вставай. Ну еще пять минуточек. Опоздать первый день. А, а ну-ка Вот, вот так. А теперь это. Нет, нет, вот это. И вот это возьми. И цветы не забудь. Я их лично собирала. А теперь марш. Ты видел эту машину. Вот, возьмите. Это вам. Что? Мне? А Как приятно. Ну, даже не та. Держи их, пока в классный зайдем. Тебе же не сложно? Гоша, ты же мальчик. Помоги девочкам. Стоят же бедные. Зашубись девочек, конечно. Перекаченные. Ну, чего ты встал? Играй. Что играть о боже правый мне хватает того что я ваш классный руководитель так мне еще с уфлером быть ради всего святого уверяю вы худший класс за все времена существования человечества и ты и тоже... а вот про каждый, каждый класс говорят вообще, типа, ты, вы, у вас каждый класс типа худший Посмотрите. блин смешать мешает. Радиохода. Я, Джордж. Не выспуск ни хрена! Вс ⁇ Надо что-то с этим делать. С кем делать? С доком? Это музыка может быть по авторским правам и черные глаза эти. Адрес дока? дока А ты чего приперся? Ему и без тебя тошно. Да, да, ну это очень важно. Мне не иметься! <сёк> Док, какой сюрприз, что ты здесь. А? Чего? Ой, ты не поверишь, что мне опять приснилось. Я оказался в школе посреди урока, но ну, ты представляешь! А учителя все такие же мерзкие и невыносимые. А это никогда не это кончится. Год. Никогда! Я а... Знаешь, что рисовка будет постоянно меняться? А вот что-то это все как-то ну, слабоватенькое в сравнении с прошлыми частями. Так, извините, я окно прикрою тут.